И всем снова здорово, Значит, с вами я Ванек, и мы с вами, про с тобой, мы продолжаем проходить GTA 5, точнее, пытаться играть в нее. Пытаться проходить миссии Тревора. Эм, прошли миссии Майкла. Сейчас проходим, вроде как. 5. Рокстар, Рокстар, Рокстар, 5 звезд. 5 звезд. Это тоже ок миссия майкла сейчас проходим опять же продолжаем зашел на дно сейчас все вернулся дна Жарко, блин, жарко. Пиздец, как сильно жарко тут. В сан на самом-то деле. Самого утра греет, блин. Ты не знаешь... Ты не знаешь про то, что у меня появился... ...свой собственный телеграм-канал?! Ссылочка будет ниже, в описании. Так. Так, стоп. А, так, та та та та так. так та, На карту надо, так. Купить, чё, вот это вот здание надо. Эм. Это, че, это и это? Это, это, это, это здание купим. Это. Это. То, что так называемая это жадность. Жадность моя не знает пределов, ребята. Вы же знаете, что я жаден еще тут. Вы же меня знаете, ребята, что я жадина, говядина, соленый огурец. На волу валясь не ест. Так, стоп. Я не, не, я не туда поехал, блин. На загляделся на свою Ауди. Питчерс. Здравствуйте, мистер Десант. Надеюсь, я не прошу. Я вот, вот так, я менеджер Питчерс, и вот я подумал, что мне нужно представиться. В так, стоп, а... так извиняюсь, ребятки. Так, стоп, а сколько у меня денег? Смотреть надо, так 7000 тысяч, а это за сколько продается за? О, собачка, борвозь! Собачка, обожаю просто, просто вот реально вот ребят, вот просто обожаю собак. И на этом, пожалуй, все. Роквуд Хиллз. Вот реально, ребят, просто обожаю собачки. Собаки это самый лучшие друзья человек, наверное, из всех. Даже лучший кошек. Собак, вот обожаю собак. Обожаю, обожаю, люб, любожаю просто их. Люблю и уважаю, и обожаю, кстати, их тоже. В Америке вроде бы разрешено носить оружие. Эй, парень, ты ч начал драться-то, блин? Вау? между вами, господа. Проду рядом с девушкой. Кстати, красивая девушка. Котика. Ой. Нет, а. Ребята... Лучше на самом-то деле, наверное, как мне кажется, поехать на миссии, потому что ну, мы сейчас все равно ничего не заработаем, а на миссии хотя бы время сможем сэкономить немножко. Но будет готов. Right Ладно, так. Почта. Наш новый хозяин. Питчерс. Это здрасте мистер ДеСанта. Надеюсь, вы не против, что я вот в шуме менеджер Питчерс. Вот подумал... Скажу, в этом заведении не соскусие. Не зря поставили тут есть сил. Я просто покупаю. Если что, я всегда вашим услугам люблю. До встречи. Питчерс. До свидания. Уже в продаже. М -м, так. На Space. Тогда. Амнезия, бомбы или пучки. Эм... <смех> Сам главное, чтобы Майкл не простыл сейчас, а то будет кикуваха. Хорошо, что хотя бы это можно ну, в Америке, ну не знаю, ну, ну не во всех, наверное, городах, но в большинстве частей Америки можно носить с собой оружие. Ага, там поправки к закону о том, что не ношение оружия. Оружие носить можно. Но... домой так нет на едем на первым делом вот сюда вот на вот эту вот в точку на точку в это так скажем задание полиции выполнять майка поедем. Я буду вам опять же переводить, ну если что-нибудь у что-нибудь пойму, короче, а вы же знаете сами, что я английский не особо как хорошо знаю, ну и поэтому буду, короче, переводить вам только те фраз которые я знаю, или Ой, это же за. Точно. Эту же музыку мне авторское право, наверное, влетит. АП. П. За это тоже муску авторское право влетит, скорее всего, так. Да вот, да радио оф. Выключили радио. Едем на точку эту В. Дв. Военную. Точку В. А, это обсерватория. О. Ну не Так, на F выйти. Реально, обсерватория похожа на обсерваторию из игры Мафия 2. Практически. Здесь закрыто, что ли? Тут закрыто. Так, поднимаемся наверху туру. Верху туру. Э, ну, стыд слава уже есть. Ну, продолжим. Так, стоп. Ты можешь сюда? Да куда же тут надо, блин? Не сюда, выше, что ли? что ли ну, нет вроде не сюда здесь нет синей точки Это которая сюда ну тут вроде нет синей точки этой тут нету входа я Хотя... может за а во Дэви! привет как она примерно так же как можно было ждать на все сферны не понимаю тебя я знаю, что ты замерзешь действие с драгоценностями. Дэви, мне кажется, что у тебя галлюцинации. Иди нафиг. Ладно. Я это сделал, я. Арестуй меня. И зачем это? Спасешь мне жизнь. Потому что именно она скоро закончится у тебя мудила. Почему? Ты сам знаешь. Тревор. Пару дней назад. Мы ни о чем не говорили. Но если он начнет... Нет, когда он начнёт расспрашивать, почему твой труп не грузился юго ватканнской границы, у нас проблемы. Не может быть. Не в... Мы вляплись. Да, вместе. Так что, если твои проблемы, это и мои проблемы, значит, э... мои проблемы это твои проблемы тоже.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 Собачьим. Что тебе нужно? Есть один парень. Кэм... Керимов. Кэримов. Управление говорит, что он умер. Мы в бюро считаем, что это туфта. Мне кажется, он где-то его допрашивают. И что? Похоже, у него есть сведения, которые выведут из игры меня и мое начальство. Эти суки из управления блокировали офис Корнера. Нам нужно, чтобы ты идентифицировал труп. И как же я туда попаду? Ну... Тебе ведь ты уже приходилось играть в розжимурку, да? О, мать, ты всегда мне нравился. Как проснешься, позвони мне. Я скажу, что делать. Чё? что у нас. Джон Боу, белый, избычный вес, под 50, скорее всего, инфаркт. Давай глянем. Жировое отделение на бедрах и животе. Любил кровавые бургеры. Что это за херня? О, боже! Я вас стал мёрзнуть, мать честная. Психушка, блин! Выходите с руками. Ну, уже. Может в другой комнате? <плёк> Общите Морка найди тело. Так, а стоп, у меня... О-о-о, наконец-таки, хорошо. <плёк> Это не похоже. Может это. <связь> Похоже не стоит судить, судеб а по бирке. Тейф, соединение. <связь> я нашел бирку с именем Фернандо Кеймера <связь> Она <связь> была на труп толстый негречанки, это <связь> точно парень. Хорошо, управление <связь> закрыло у. <связь> <Нет, живой, связь> я не <связь> Ты труп! Я так я и так трублен! Капсу. погиб задание не выполнено не ну мы на том же самом месте проснемся как и ни в чем не бало ну потому что ну вот на вот этом вот месте сейчас капсу включить капсу включить то есть не с места Крути вверх Выберите все здания оку дважды стерельного Капсюк. сейчас надо будет держать очень много. Вы чё, пол лос что ли, блин? Это выход... Способность не особо быстро восстанавливается. Я жму на капсу, но она не восстанавливается. мы здесь проснулись собственно проснулись в этой труповой тут трупа и в этой труповой тоже что за бред капсу просто пить меня забыл что там есть один я забыл ребята извиняюсь сейчас э, извиняюсь ребятки эм, да нет майкл погибнула тогда пропуск эм -то раздел ну тогда да пропускаем потому что очень трудные миссии это черном ящике для мусора хранилище весь доков на верхнем этаже да. то есть мне опять на верхний этаж подниматься так это пожарный выход а тут станет оцеплено. это большое недоразумение нифига себе небольшое было вставать меня на пути на этом этаже или этажом выше видимо на этом этаже не на этаже выше на тут через окно На этом столе что-то она а это наверное ну ничего я поднял зеленое что-то полялась вы выскочить в окно и выпасть наружу так через вылезти из окна и. к мусору. Уйдите от полицейских. Так, на на вот эту вот лавишу очень вот давно. Не, в лос с Кастом позже съездим. Когда все пройдем полностью. В Лос с Кастом. Потому что эту машину будет еще, как минимум, как мне кажется, ну, две минуты, минуту полторы или три или пять минут будут, как минимум, эту машину искать. Ай! особо разыскиваемый ся, Тревор. Most Wanted. Не, ну, вот по вот этим вот погоням я и соскучился. Когда я со играл, таких погон не было особо сильно. Ладно. Подозревают. Подозревают, что я прячусь где-то. А где, они понять не могут. Нашли все же нычку. Я думал, я заныкался нормально, в нормальном хорошем месте. Не, вот если возьму эту машину... Он забрал машину. На вашей точке, господа, далеко не уедешь, ага. себе, блин. Повторим, повторим. Потому что, ну, мы с вами пол миссии, как бы, расплескала синева, расплескалась. Па-па-па-па-па-пам, па па па, -па, -пам, па, -па -пам. Я хочу, чтобы наша жизнь продолжалась. По веселым и моряцким законам. Да хип. Ч? По правому.. По правому, правому, правому, правому, правому, правому, правому, правому, движение тут. не левосторонний, как я привык, ещ в игре в Sleeping Я привык по левой по двум сторонам ездить, а не по одной правой стороне. А вот свернул я на аля. А? И направо еще раз. И сейчас. Сверну еще раз. На.. Стоп! И на лево я свернул. Бульвар Иносенс. Родины. Скотины. Скотняги. Поверь. милицейский тут скотняги. Меня ищут и ищут. Не доищется. Да Три звезды. Ну, хотя бы не дошел до пяти звезд и все. И это самое хорошее, что... Нет, до трех звезд нашел. Дошел, я доехал и разыскивают меня. В розыски объявили. Федеральные, наверное. Даже не федеральный там, а в обычный розыск Увидели все же, блин. ады да, ага. Коты, коты. Увидели все же. Блин. этого машина без банкера переднего и заднего нет с бампером то заднего без переднего он little... куда-то уехал куда мы еще не знаем Ага, я попрощу очень дорогу по этой. Еду и вс ⁇ Вот, вс ⁇ тут. Тут, вс ⁇ Что-то положено. А, тут. Видимо, это... Нефть тут, видимо, добывает. Кто-то меня увидел. Узрел. Около 5 трак. ЛСПД! Полицейский департамент Лос-Сансо. Остановите ваши транспортные средства я сейчас же. А если я разыскиваюсь, то.. Почему я мне? А. Как? Как в Франклин ты сдох? Повторить. Повторить, повторить, повторить. Вайнвуд. Едем в Вайнвуд. прямо. Это Голливуд. Вайнвуд. Это... На полиции в этом мире они реально работают. Прошу. Не сказал что прямо вот Вах, вот так хорошо стукал. Бух, фух, фух, фух, фух. хорошо работает. Но все же нужные дело выполняет полицейский в этом городе, да и в этой вселенной, да и в этой игре вообще. Ну, по правилам ездить попробовали бы вы на этой миссии поесть по правилам Вас сразу там пристрелили бы Дюшес, а вот тебе от меня челленджмен попробуй поесть по правилам на миссии где надо скрыться от погони Не сейчас на F так вышли. Все, уф, тут оторвался. Вроде как оторвался, короче. Может сказать, что оторвался. А! Извиняюсь, ребят. Срочно. Ребят, извиняюсь, ненадолго прервемся И давайте, до скорых встреч.